ну и теперь о нашем сегодняшнем вебинаре что у нас будет происходить значит тема вебинара интерактивной системы опроса я сначала коротко представлю данную систему я не буду вникать в технические вопросы потому что они интересны только тем у кого эта система есть или они ее вот вот собираются покупать а я затрону вопросы такого ну для многих необычного применение данной системы опроса на уроках и его внеурочной деятельности. Итак, перед вами сейчас лежат пульты системы опроса, на который называется Promethean Active Expression. Пульты очень удобны в использовании, они имеют квартик-клавиатуру, такую как у стандартных смартфонов, у всех, поэтому их применение для детей не вызывает никаких проблем. Проблем. Данная система опроса поддерживает 7 видов вопросов, начиная от простейшего «да-нет» и заканчивая вопросом, который подразумевает свободный ввод текста. То есть вполне можно задавать в тесте вопросы «а как вы думаете?», «а как вы считаете?» и дети пишут свои мысли. Итак, рассмотрим процесс тестирования, как он проходил в школах. В 90-х годах внедрение тестирования было очень популярно, тесты стали применять везде и всюду, и естественно, что в те времена без техники тестирование был очень достаточно трудоемкий процесс. Во-первых, необходимо было распечатать много бумаг тестов для раздачи, потом учителю надо было все это проверить, посчитать правильных, неправильных количеств вопросов, баллы сложить, перевести их в оценки. То есть процент был достаточно трудоемкий. Естественно, сейчас при таком количестве техники, и качестве техники, которая есть, этот процесс можно убрать и значительно усовершенствовать. В частности, применять интерактивные системы опроса, ну, например, Active Expression 2. Ну вот лица детей на фотографиях да, говорят об этой системе. То есть эту систему можно применять на любых абсолютно предметах школьного курса с 1 по 11 класс от литературы до физики, до химии. И не только на уроках, но и вне уроков. Что дает данная система? Коротко основные ее плюсы. Ну, во-первых, можно очень быстро и легко проводить опросы и тестирование, причем достаточно больших групп населения ой, учащихся, как в одном классе, так и в нескольких классах сразу одновременно. Дальше. Система опроса стимулирует активность учащихся в классе. Каким образом это происходит? А дело в том, что если мы ведем какой-то устный опрос, то мы можем опросить одновременно ну, одного, двух, ну максимум трех человек. А остальные в это время сидят. Если же мы используем систему опроса интерактивную, то. Что происходит? Учитель задает вопрос и отвечать приходится всем. Таким образом, детям приходится быть в теме, слушать себя, слушать своих товарищей, чтобы в случае задания вопроса быть готовым ответить. То есть дети на уроке активны и им отлучаться некогда. Если он потеряет нить урока, то, соответственно, потом не сможет ответить на вопросы. Мгновенная обратная связь. Учитель, задав вопрос, через минуту получает картину ответов учащихся. Он может делать свои какие-то выводы. То ли ему продолжить тему, то ли маленько прерваться, повторить, то ли дать какие-то задания другие. То есть учитель реагирует на ситуацию мгновенно. Индивидуальный подход. Данная система Active Expression 2 позволяет создавать тесты до 9 уровней. При этом учащийся может заниматься, отвечать на тест в своем темпе, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее. Все это мы увидим сегодня, когда я буду демонстрировать примеры. Таким образом, система Active Expression можно использовать для организации индивидуального многоуровневого подхода. Кто-то один из детей ответит только до третьего уровня, кто-то дойдет до девятого. Но каждый будет заниматься в меру своих возможностей, в меру своих сил. Итак, вот коротко о системе Active Expression компании Promethean. А теперь перейдем к конкретным примерам. Итак, первый пример я взял попроще. Урок математики. Возможно, это начальная школа, может быть, класс пятый. Так, измерение площадей. Как этот урок проходил бы, ну, допустим, как он обычно проходил бы, да? Учитель выдал листочки, на которых написано задание. Первое задание, второе, третье, четвертое. И указано, измерьте площадь такого-то объекта, измерьте площадь такого-то объекта. И дети пишут свои ответы на этом листочке или в тетради. Но значительно можно, такой скучный урок, можно значительно сделать более динамичным, более интересным. Каким образом? Учитель перед уроком создает базу вопросов, эту базу заданий. Вот у меня здесь сейчас 8 вопросов. Найти площадь лицевой поверхности учебника, найти площадь верхней поверхности парты. И в скобках указаны в каких единицах измерения, нужно указывать свой результат. Дальше. Эти вопросы разбиты на несколько уровней. Ну, в частности, у меня на три уровня. Простные, простые совсем вопросы, те, что требуют какой-то дополнительной работы, и сложные вопросы, где необходимо применять какие-то еще дополнительные знания. Все вопросы цифрового типа. Мы, кстати, заодно посмотрим, какие здесь бывают вопросы. Здесь бывают вопросы множественного выбора, то есть когда мы выбираем один или нескольких ответов. Вопросы «да» — «нет», сортировка по порядку, шкала Лайкерта, мы сегодня посмотрим ее пример, цифры, когда необходимо вводить цифры, Текст. это когда необходимо ввести какой-то текст, и формула, то есть когда эта система поддерживает ввод формул, причем достаточно сложных и с интегралами, и с дробями. Итак, вот такой вот тест рассчитан, но ну, я поставил на 30 минут, допустим, да, работу 30 минут, и что происходит на уроке. Учитель раздает учащимся пульты, И нажимает «Начало тестирования». Что происходит на пультах? Вот у меня включены два пульта одновременно, и на них вы видите вопросы. На одном – найти площадь листа тетради, на другом – площадь лицевой поверхности учебника. То есть вопросы могут раздаваться не по порядку, а в разброс. Соответственно, дети читают вопрос и начинают работу по с данным вопросом, пишут свой результат, допустим такой, и здесь, когда они отправили ответ, им автоматически приходит второй вопрос, и так далее, этот вопрос, собственно, этот процесс продолжается, они измеряют, отвечают и отправляют вопросы. Теперь посмотрим, что происходит в это время у учителя на экране. Вот у меня теперь экран учителя. Что здесь происходит? А мы здесь видим линейку. Вот у меня два пульта отвечают. Одному выпал третий вопрос, другому первый. Потом наоборот. Смена линеечки это означает, что переход к другому вопросу. Смена цвета означает переход на другой уровень. Если вот сейчас я продемонстрирую, что происходит дальше, допустим, они отвечают, и видно, что выдается следующий вопрос. И вот включились вопросы третьего уровня. То есть оба ученика выполнили задание первого, второго и перешли на третий. Когда все заканчивают, система автоматически заканчивает работу. Теперь учитель может проверить результаты. Причем результат он может проверить и здесь в классе, и у себя дома. Так, посмотрим результаты. Итак, вот мы можем посмотреть результаты этого ученика, так, на третий вопрос. Причем в разных видах можем вот ответы на третий вопрос можем посмотреть ответы на первый вопрос. Кто что ответил, ученик, сколько он время потратил и какой они дали ответ. Итак, на каждый мы можем посмотреть, какие были ответы, кто что намерил, а уже учитель должен, соответственно, знать эти результаты и потом оценить работу учеников. Вот на третий вопрос. Итак, Ученики всего ответили на 6 вопросов. Однако вопросов было, как я уже говорил, 8. Значит, какие возможности у нас? Дело в том, что для настройки теста есть дополнительные возможности. Контролируйте развитие по мере перехода на другой уровень. Мы можем указать, сколько правильных ответов должен дать ученик для перехода на следующий уровень. То есть, несмотря на то, что у меня в тесте первый и третий уровень по три вопроса, я указал, что им достаточно решить два задания. Что это дает? Это дает, чем больше у нас заданий, тем меньше вероятность совпадения заданий у соседних пар, у соседних учеников. То есть, получается, у каждого своя задача, каждый решает свою задачу, и у них нет возможности списать. Потом также можно дать задачи в случайном порядке. Вот, «да». И они выдаются в случайном порядке. То есть, списать возможности практически у детей нет. Причем, если этих заданий не 8 здесь, а 30-40, то вам вероятность совпадения заданий вообще минимальна. Таким образом, ученикам на уроке приходится работать, потому что учитель получит результаты от всех. И задания у них у каждого свои. Вот она активизация Активность участников, учеников на уроке нет возможности списать. И лентяем приходится работать, и двоечникам, и отличникам всем. Как это происходило бы на уроке? То есть, исходя из вопросов, то есть, посмотрите, если у меня на вопросы, то мы видим вопросы такие. Найти площадь ну, листа и книги, парты, это понятно. А вот дальше, площадь дверного проема, площадь пола в классе. Дальше. Рассчитать объем помещения класса. Сколько краски нужно, чтобы покрасить пол. Что это вызывает? Ну, на это, наверное, решится не каждый учитель. Но чтобы решать эти задачи, ученикам придется ходить по классу. Им придется подойти к дверному проему, померить. Взять большую длинную линейку, пол померить. То есть мы выходим, отходим от парт, берем пульты, линейки, тетрадки и пошли выполнять такой квест. Посчитать площади объектов в классе. Ясно, что урок необычный, но зато детям он наверняка понравится и площади они будут считать с большим удовольствием. Вот это первый пример. Теперь посмотрим второй пример. Второй пример касается работы с родителями, то есть родительское собрание. Мы все, коллеги, знаем, что работа классного руководителя это не только работа с детьми, с классом, но и с родителями. Причем не такая работа, как очень часто сводится к тому, чтобы это собрать денежки и рассказать об успеваемости, но и все-таки какая-то просветительская работа. Однако стоит учесть, что родители приходят на родительские собрания, как правило, вечером, после работы. Возможно, многие уже уставшие, какие-то разозленные, Поэтому простое наравоучение, что надо делать так, вы делаете неправильно, может не возиметь никакого эффекта. Поэтому и на родительских собраниях нужно как-то ситуацию разряжать, делать более, может быть, даже переходить на какие-то игровые моменты. И здесь опять помогает система опроса. Вот я продемонстрирую ситуацию, когда происходит беседа учителя, и родителей о том, как, каковы взаимоотношения родителей с детьми в доме, то есть дома, у них в семье. Вот. И посмотрим, как построен тест на этой страничке у меня. То есть здесь переписаны не, несколько ситуаций. На самом деле ситуаций значительно больше в том списке, из которого я брал там их больше 20. Я взял только 5. Чтобы просто продемонстрировать работу. Вот они, эти ситуации, например, такая: Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. То есть это фраза ребенка родителям. Тип вопроса шкала лайкерта. Что такое шкала Лайкерта? Это шкала, которая позволяет нам ранжировать по уровню от плохо-хорошо или часто-редко, вот, соответственно, здесь у нас по типу «часто-редко». То есть данная ситуация выполняется всегда, выполняется часто, выполняется редко или вообще не выполняется. Вот, соответственно, родители на каждый из этих вопросов должны указать результат. То есть каким образом происходит работа? Когда учитель переходит непосредственно к этой теме, здесь есть два варианта организации работы. Рассмотрим первый. Первый – это когда учитель запускает этот тест, и родители отвечают на него, а потом идет обсуждение. Ну вот мы запускаем этот тест, и я переключаюсь на пульты. Итак, запускаем тест, и на пультах пошли вопросы. Как видите, вопросы длинные, но они вполне вписываются в экран пультов, и дальше родители могут выбирать варианты ответов. Выбирают, жмут кнопочку Готово, следующий вопрос. Читают вопрос, выбирают ответы. Вот все пять вопросов я сейчас пролистаю и выберу какие-то варианты. И последний, пятый. Смысла в роднобой давать здесь нету, да? Потому что все-таки взрослые люди работают, каждый думает о своем ребенке, о своей ситуации. Ну вот больше вопросов нет. Все вопросы кончились. Останавливаем тестирование. И теперь мы можем просмотреть результаты. Теперь что делает учитель? Берем первый вопрос и смотрим диаграмму. И здесь видно, какие были ответы, каких больше, каких меньше в соотношений. И исходя из этих ответов, учитель дальше строит беседу. Второй вопрос. Третий. И таким образом по каждому вопросу можно обсудить какую-то ситуацию. Причем не обязательно, что здесь не указаны вот фамилии, имя, отчество, что хорошо для родителей именно. То есть не ясно, что у какой-то конкретной семьи какая-то ситуация. А общую картину видно, и есть тема для разговоров. Второй вариант построения данной беседы – это когда идет тестирование по отдельному вопросу. То есть, допустим, берем первый, ну, второй вопрос. «Не бойтесь быть твердым со мной, я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет не определить свое место». Учитель зачитывает вопрос и запускает тестирование. Это вариант быстрого тестирования. То есть система опроса Active Expression позволяет производить быстрое тестирование. То есть, когда мы задаем вопрос, и сразу хотим на него получить ответ. Вот мы выбираем шкала Лайкерта. И у нас четырехбальная шкала. И учителя, и родители, соответственно, выбирают какой-то свой ответ. И сразу. И сразу можно посмотреть результаты. Но я сейчас не отвечал, поэтому результатов сейчас здесь нет. Дальше учитель задает, читает второй вопрос, запускает. Таким образом, каждый вопрос можно сразу просмотреть и обсудить. И то есть учитель может выбирать вопросы в зависимости от того, как идет ситуация. Он может выбирать разные вопросы. То есть это более гибкая система получается. Когда учитель может реагировать сразу на ситуацию, не все вопросы обсуждать, допустим, а только некоторые. Или в другом порядке, не в таком, каком они указаны заранее. Вот вторая ситуация. И третья ситуация, наверное, самая интересная на сегодня, это использование системы опроса в музеях. Но так как мы с вами сейчас в музей пойти не можем то, соответственно, я решил провести экскурсию по виртуальному музею. И выбрал для этого музей, кабинет музея маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Так. Итак, вот есть сайт специальный с виртуального музея. Константина Георгиевича Жукова. По нему можно ходить, смотреть, смотреть экспозицию. И вот я сейчас проведу виртуальную экскурсию. И параллельно посмотрим, каким образом происходит работа системы голосования. Во-первых, как это организовывается. Радиус действия системы опроса данный до 100 метров. Поэтому вполне реально... Взять с собой ноутбук с установленной системой, раздать детям пульты и пойти в музей. Чтобы дети в музей не просто так ходили, а внимательно слушали, вникали. И по каким-то ключевым моментам учитель готовит опрос. Какой опрос у меня вот здесь вот есть? Посмотрим вопросы. Я сделал пять вопросов, хотя там их реально можно делать больше, потому что экспозиция очень интересная. Вопросы множественного выбора, где дети уже выбирают один из вариантов. Вопросы текстовые, где им нужно ввести текст. Ну вот множественный выбор и текст. Так, ну и вернемся в музей. Итак, во-первых, перед входом в музей есть вот такая табличка, на которой сразу же написано «Мемориальный кабинет музея маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». И учитель перед входом запускает тест. И монокультам и ученикам сразу же приходит вопрос, до какого воинского звания заслужил Георгий Константинович Жуков. С вариантами ответа. Да, Внимательные могут сразу найти на этой табличке ответ «маршал». Кто не очень внимательный, начнут гадать, думать, что же это там за звание. Ну и выберем, допустим, он неправильно, укажет генерал. А другой внимательный увидит «маршал». И видим, что «маршал» — верный ответ, а «генерал» — неверный, правильный был «б». Жмем кнопочку «Сброс», и им приходит второй вопрос. Второй вопрос. Какова была профессия у Георгия Константиновича Жукова в юности? Соответственно, зная уже вопрос, да, дети уже будут более внимательны и будут уже слушать экскурсовода, который будет рассказывать. И вот начало экспозиции. Ну, Во-первых, заодно для общего развития что данная экспозиция – это комплекс, размещенный в бывшей приемной министра обороны и в хронологическом порядке отражает становление Жукова как военачальника. И первый элемент данной экспозиции – как раз фотография. Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области в семье крестьянина и после окончания трех класса церковно-приходской школы отдан в ученики в скорняжную мастерскую в Москве, Одновременно закончил двухлетний курс городского училища. То есть, нигде не сказано, что он имеет какую то профессию. Но промелькнул какой-то факт. И дети должны были услышать, что он... Скорняк. Извиняюсь, я экскурсию да, не показал. Итак, вот он. Первая у нас экспозиция. Дети выбирают. Скорняк. Оба ответа верные. Им приходит третий вопрос. Идем дальше по экспозиции. Вот интересные материалы. Да, призвана в армию Жуков в 15 году. После обучения на кавалерийского унтер-офицера попал на Юго-Западный фронт, 10-й Новгородский Драгунский полк. А уже обращаем внимание, что на пультах вышел третий вопрос. Закончите фразу. В 1920-х годах Георгий Константинович Жуков был командиром. Командиром чего? Но мы возвращаемся в экспозицию и ищем этот самый ответ. А ответ уже дам на третьей фотографии, на которой написано, что Жуков командир полка, 1920-е годы. То есть на пультах дети должны набрать слово «полка». так Закончить фразу «был командиром полка». Ну, Допустим, все правильно нашли. Следующий вопрос. В каких войсках служил Жуков в 20-х годах? Теперь нужно определиться с войсками. Хотя уже промелькала тема, в каких войсках он служил. Ну и следующий экспонат дает уже прямой ответ, да, что командир 39-го Базулутского кавалерийского полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии. Ну и дальше рассказывается об этом экспонате о шашках, маузерах, а дети, соответственно, уже могут ответить, в каких войсках служил Жуков. А служил он в кавалерии. Да, то, что уже было не раз на экспонатах. Идем дальше по экспозиции. Ну, переходим к Великой Отечественной войне и доходим до самого интересного момента. Это за что получил звание Героя Советского Союза, первое свое звание Героя Советского Союза, Георгий Константинович Жуков. Да, и вот на этом экспонате, на его фотографии, возможен такой текст. В июне 1939 года он был направлен в район советско-японского конфликта, где заменил предыдущего командующего. Для улучшения действий советско-монгольских войск Жуков предложил применять активную оборону и проводить контрудары. 20-31 августа 1939 года он провел успешную операцию на окружение и разгромил группу японских войск на реке Халхин-Гол. За эту операцию Жуков удостоился звания Героя Советского Союза. Естественно, что... Дети должны были услышать эти самые ключевые слова. И из вариантов, за что он получил звание Героя Советского Союза, за взятие бесаравии за разгром японских войск, или за победу в Великой Отечественной войне, соответственно, выбрать за разгром японских войск. Вот таким вот образом дальше идет экскурсия по музею. Достаточно приличная экспозиция. Я вернусь маленько, а то не показал. Здесь приличная экспозиция, дальше посвященная Великой Отечественной войне. И еще одно помещение, кабинет Георгия Константиновича, где также можно просмотреть экспозицию его в годы Великой Отечественной войны, связанные с годами Великой Отечественной войны. Итак, по музею прошли, дети внимательно слушали. Почему они внимательно слушали? А потому что потом по результатам их ответов учитель будет иметь полную статистику. Кто, что, как ответил. И мы можем посмотреть результаты. На первый вопрос, вот допустим, да, ответы, разные ответы. На второй вопрос и так далее. Учитель всю эту статистику имеет. И потом, соответственно, вернувшись в класс на классном часе, можно уже обсуждать, получив вот эти самые результаты. И заодно поняв, кто из детей слушал, а кто не слушал, кто чем-то другим занимался. Вот таким вот образом мы сегодня рассмотрели три. Момента по использованию интерактивной системы опроса Active Expression. Во-первых, это организация динамичных уроков, когда детям не обязательно сидеть за партой, а можно ходить где-то, можно это устраивать целые квесты по школе, вот на примере вот этого измерения площадей. То есть, когда детям на пульт приходит задание, и они идут в какое-то место для выполнения этого задания. Можно применять на различных мероприятиях. Да, радиус действия пультов достаточно приличный, до 100 метров, что бывает очень часто достаточно в наших обычных школах. Второй вариант – это родительские собрания, какие-то работа с внешними какими-то организациями, когда учитель или администрация школы может запустить опрос и быстро получить мнение участников по каким-то вопросам, а потом, имея это мнение, строить свою работу. Третий вариант – это использование системы опроса в музеях. Учитель берет ноутбук или нетбук, устанавливает туда систему опроса, запускает тест и идет, слушает внимательно, а дети, слушая и читая вопросы, отвечают на эти вопросы. Тем самым они слушают, участвуют в работе, а не просто так проводят свое время. Ну вот на этом у меня... Все. Теперь можно, наверное, приступить к вопросам, если они таковые были. Есть вопросы? Вот я сейчас перейду, тоже заодно сюда. Ага. Да. А, вопросы есть? Я некоторые, ну, в принципе, все вопросы вынес. Так что я сейчас буду вам передавать вопросы. Ну вот, например, был, ну, с самого начала повторю первый mm -hmm. вопрос, который был озвучен. Автор не указал сначала свою комилю, а потом попросил указывать автор вопроса. Звучит так: виден ли правильный ответ? В каком контексте не знаю, но ну, вся формулировка вопроса звучит именно так: виден ли правильный ответ? Ну, наверное, где виден именно? Правильный ответ по поводу это зависит от настройки теста. Вот я сейчас продемонстрирую настройки теста. Вот в настройках теста есть возможность вот такая. Свойство отклика на тест. Здесь учитель может поставить галочки или убрать. Галочка «Ответ верный». То есть, если ответ верный, то ученику придет сообщение. Причем сообщение может быть любое. Не обязательно верно. А может быть, допустим, «Молодец». И, То есть, учитель может сам придумать текст. Так и не переключилось. какой отправить ученикам в случае правильного ответа. Дальше учитель может отсылать ответ в случае неверного ответа. Причем при этом он может указать верный ответ, а может не указывать. Для этого есть переменная, специальный вот answer, ответ. Если ее убрать, то правильный ответ не будет указываться. Если она указана, то ученик увидит, какой был ответ правильный. И можно поставить галочку «Отправить обзор», когда по окончании тестирования ученикам на пульте отправляется полный обзор. То есть какие вопросы они ответили правильно, какие неправильно, сколько всего правильно, сколько всего неправильно. То есть вот таким вот образом учитель может это либо включить в тест, либо отключить. Если у вас это какой-то, например, в контрольных, можно их полностью отключить, эти вещи, допустим, каких-то серьезных контрольных тестов. Если тест подразумевает какой-то еще учебный элемент, не просто проверить знания, а какой-то учебный элемент, да, то их можно включать. Наверное, речь об этом. Так, ну, тогда давайте следующий вопрос. Вопрос был задан в следующей формулировке, автор вопроса «Куприна ЕБ как правильно называется эта система, как ее можно заказать и, конечно, сколько она стоит. Я непосредственно в чате на него ответил, но я бы попросил Сергея Борисовича еще раз показать ссылочку, я в линк вам скинул, пожалуйста. Вот система называется, называется, да, на экране актив Expression «Экспрешн-2». И еще на нашем сайте, пожалуйста, покажите сейчас. страницу, и я еще раз добавлю, что непосредственно в чате я на этот вопрос ответил и разместил ссылочку. Да, я, линк, линк посмотрите. Свой. А, уже? Да. да, я вам скинул а, Я не в сети. А. -а, -а. У меня через iFile не работает. Ну mm -hmm. Заодно весь сайт покажем. Да, сайт. На да, сайте сайт нашей компании Polymedia.ru оборудование. Интерактивное оборудование. Так, интерактивное оборудование. И там есть раздел системы а. вопросов. Интерактивное оборудование системы опроса. В, в меню сбоку система Системы опроса. опроса. И самое первое, там как раз стоит. И вот они, как раз система тестирования и опроса Active Expression 2. Вот если вы сейчас крупным это окно да. мое сделаете, то вы и адрес да. легко увидите, и да. Туда, там просто, вот. вот. Актив экспрес. цены и какие комплекты. И здесь цены и различные комплекты. 32 пульта 115 тысяч. 5 пультов и ресивер 25 тысяч и по одному пульту 470, 4700. Так, ну. Считаем. Следующий вопрос, он озвучен Япушенко Викторий Николаевна, звучит: так, если автоматически не определяется правильный ответ, а его должен знать учитель, то в чем смысл таких устройств? Мы стремимся к экономии времени, так почему учитель не может вести правильные ответы в устройство заранее, чтобы не заниматься по старинке проверкой. Просто я привел так, сейчас примеры опять сюда редактировать. Просто сейчас были приведены такие примеры, когда, собственно, правильные ответы, может быть, и не подразумевались. Потому что во всех моих трех примерах, сейчас начну, что у родительских собраний точно не могло быть правильных ответов. А вот. Про музей Жукова здесь были правильные ответы. Почему? Так, сейчас вопросы На, вот, при редактировании, пожалуйста, вот. Для какого воинского звания заслужил Жуков? Маршал Жуков стоит, галочка, правильный ответ. Назначи правильный ответ. И если мы теперь... Какова была профессия у Жукова? Скорняк, правильный ответ. Если теперь мы посмотрим результаты, то мы увидим, что на линеечке вот указано, что вопрос... Ответ был неправильный. Вот он, этот крестик, означает неправильный ответ. То есть система показывает, что правильно, что неправильно. Так, дальше. Ну, здесь есть вопросы, которые схожи между собой по формулировке, но звучат они по И ваша школа Татьяна спрашивает, совместима ли эта система со смарт -бор? «Применимо ли на всех интерактивных досках, спрашивает Гомолицкая Елена Николаевна, mm -hmm. Маглузова и В, указанная инициалы извините, имеется, не знаю, эта система работает только в Active Inspire или, допустим, Notebook, ну, смарт-нотбук, наверное, это будет работать с ней. Итак, все все, все оборудование фирмы Prometheum, интерактивные доски, система опроса Active Inspire. Документ камеры работает в программе Active Inspire, но лицензионное соглашение программы Active Inspire позволяет использовать ее на досках любых производителей, в том числе и SmartBoard, и Hitachi, и Panasonic. То есть вы можете использовать Active Inspire, расследовательную систему опроса, на досках любых производителей. Дальше еще вопрос. Будшего Наталья Валерьевна Ростовской области. Каковы размеры пультов и шрифта на экране? Давайте я просто на руке покажу. Размеры в сантиметрах я не знаю. Вот у меня на руке лежит пульт. Вот на руке. То есть он полностью вмещается в ладонь. Ну, размер шрифтов. На экране полностью умещается 256 символов. Вопрос, если выходит, он читается хорошо, удобно. Так, дальше. Вопросы можно самим создавать? Да, конечно. Ну, вопрос был без автора. Но, в принципе, Сергей Борисович уже, скорее всего, ответил, конечно, на этот вопрос. Вопросы, конечно, создают учитель. Да, ну учета. вот, да. Ну, сейчас вставить а, и переключу, так. извиняюсь. На чистой странице делаем «Вставить», «Вопросы». И дальше начинается элементарный вопрос. Вводим вопрос, 2 плюс 2. Выбираем тип вопроса, множественный выбор. И указываем возможные варианты. 3, 4, 5. Лишние варианты убираем. Назначаем правильный правильный ответ, 4. Все, вопрос готов. Дальше можем приступить к второму вопросу. И так далее. То есть достаточно прост. Если нам нужна сложная формула, мы нажимаем значок формулы. И включается редактор формул, который позволяет, видите, вводить очень сложные достаточно символы. Интегралы, суммы, дроби и так далее. Все. Следующий вопрос, ну, не вопрос, наверное, просьба там в один момент как-то не успели коллеги посмотреть, просят, очень просят показать э, диаграммы. То есть, покажите, пожалуйста, возможные варианты просмотра итоговых диаграмм. То есть, это окошко, где мы видим все диаграммы. Так, вот у них диаграмма. Выбираем вопрос и, соответственно, кнопочка диаграммы вот мы видим диаграмму горизонтальная. Диаграмма «Кто что ответил» — это вот такая строится сетка у каждого ученика. 0,5 и 8 — это название пультов. Так, вот один отвечал 32 секунды, ответил «А». Второй отвечал 33 секунды, ответил «Б». «Кто что ответил» — списком. Вот так вот дальше. Вертикальная гистограмма, круговая диаграмма и текстовый отчет. То есть кому что удобно. Дальше эти отчеты можно. Так, отчет все. Так, все. Так, давайте дальше свои тюньки. «Можно ли экспортировать, экспортировать вопросы теста из ВОРДа?» Ну, правильно будет импортировать, наверное. Ну, да. «Можно ли импортировать вопросы теста из ВОРДа?» mm -hmm. «Экспорт» — это когда системы вопроса уйдет куда-то вовне. Uh -huh. Так что я переформулирую еще раз. Вопрос задала Лоббис СГ, звучит вот так. Правильно будет звучать так. «Можно ли импортировать вопросы теста из ВОРДа?» Да? Из, Word, да, из Word их нельзя импортировать, импортировать. Но, можно да. только экспортировать в Excel. И импортировать, кстати, тоже можно из Excel, если создавать таблицу в Excel. Там есть такая функция, если там значок импорта, импорт вот значок импорт, да. и там можно выбрать, нажмите, пожалуйста, там в поле Wordа он как раз укажет на тип документа Excel. Это может посмотреть, если другие да, форматы вниз. Вот. импорт, XML, Excel, вот два типа. Стандартные Excel, да. он может их импортировать. Да. То есть в Excel можно создавать, тогда можно с импортировать. Ивашкова Татьяна, есть ли возможность автоматической оценки? Нет, автоматическая оценка здесь невозможна. То есть учитель сам смотрит количество баллов и уже выставляет оценку по результатам каждому ученику. Так, Вопрос следующий такой. Морозова И.В. Поддерживает ли иностранный язык, особенно ударение во французском? Ну, удаление, конечно, там вряд ли будет сопровождаться. Но в принципе мы можем сейчас настройки зайти и показать, наверное, какие языки он вообще поддерживает, если не брать именно язык только русский. Мы можем им показать, что мы можем установить какие-то другие языки на пультах. Настройка. Выбор языка. Вот покрупнее экран пульта, и перейдем в настройки. Настройка. Языки. И вот языки, какие этот пульт может поддерживать. То есть здесь много-много-много-много языков. Ну и в частности, французский есть? Ну, в частности. Француз. Вот он, французский. Да, кстати, как раз вот эти значки я вижу. И вот здесь у меня вопрос возник. Ну, в принципе, есть ли символы, знаки транскрипции? В основном здесь поддерживаются стандартные символы. Если интересно, мы можем покопаться и отдельно на форуме ответить, какие именно знаки, в частности, из транскрипции, там могут отображаться. Да, давайте я по результатам это сделаю запись там, в своем блоге и форуме, где можно будет дальше дообсуждать да, какие-то вопросы. Так. Мы сейчас не смогли или не наш. Так. Лукьянец инициалы не указаны. Может ли ученик пропустить вопрос, ответить на следующий и вернуться к пропущенному? Но ну, это опять свойства вопроса. Да, хорошие вопросы. Вот здесь опять. Не так, его извиняюсь. И вот опять при настройке теста есть такая пункт здесь. Разрешить ученикам повторную попытку при неправильных ответах, во-первых. А во-вторых, позволить студентам переходить от одного вопроса к другому в наборе. То есть опять учитель может это включить или выключить, в зависимости от того, требуется ему это или нет. То есть да, есть возможность ученикам переходить от вопроса к вопросу. Ну, я хотел бы еще раз вернуться к вопросу о... Языках и транскрипции. Здесь же озвучить такой вопрос, который задан дальше: можно ли вводить символные, математические, и физические формулы в качестве ответа? Вот очень хороший вопрос, и я думаю, у нас есть на него ответ. Не да, ну, да, конечно, можно. Тут надо вопрос задать, наверное. Указать, ну, нет? в принципе, давайте на клавиатуре покажите те кнопки, которые как раз поддерживают возможность ввода этих символов. Посмотрите, пожалуйста, в правом в левом ниже. Вот, нижнем. на клавиатуре. Чуть-чуть назад. А, да. Так, на клавиатуре. Проще уголочек, подвинуть. Да, вот, да. на клавиатуре, во-первых, есть кнопочка сим, символы, где вводятся всякие нестандартные Латинский, символы. Греческий, греческий, вот, Да мы можем вводить выражения, содержащие дробные, дробные и знаки радикалов, и в частности вот значок x, который нам указывает на то, что можно вводить верхние и нижние индексы в выражения. Так что вот он поддерживает. Математическая формула. Кстати, правильным ответом может, в качестве ответа он может дать математическое выражение, и в качестве вопроса, если не ошибаюсь, тоже выступает. Да, а здесь вопрос. есть тип вопроса специальный, формула да. называется, в котором вот вот если вернуться к вопросам, здесь есть тип вопроса, формула. На этот тип вопроса, соответственно, и подразумевается использование вот этих символов. Так показали? Да. Да, все. Если был ответ... Так, ну, по-моему, уже отвечали на подобный вопрос. Покажи, Александр Вайнвэ просит, покажите, пожалуйста, как отображаются результаты обработки ответов на тесты. Ну, мы показали, что различные формы именно в диаграммах, и следует сказать, что, мы упоминал Сергей Борисович, что можно экспортировать результаты в документы Excel. Мы можем сейчас экспортировать наши результаты в excel документ и посмотреть, какую... Какой вид мы этого отчета, вот нажать на кнопку Выбираем нет, музее, нет, вот да, по да, по ней И давайте посмотрим. Это замечательная возможность, что мы можем создать так. документ именно формата Excel. Это универсальная таблица. Ну, я, например, как учитель так. информатики, могу сказать, пьет. что достаточно легко написать небольшой скрипт, и оттуда можно все это экспортировать в нужный нам. Показ. И вот, пожалуйста, смотрите, так. достаточно серьезная получается табличка. Вопросами, с ответами. И количество закладок обратите. Или количество. Так, краткий обзор, то есть весь тест у вас на одной страничке. Дальше идет по вопросу. То есть здесь идет сортировка по вопросам. Первый вопрос, какой ученик что, ответил, сколько времени затратил. Второй вопрос по ученикам. То есть теперь идет сортировка по ученикам. Вот один ученик отвечал на тест. Он пошел второй ученик, отвечал на тест. Страница вопросов. Вот в таком виде, собственно, если вы хотите импортировать потом из Excel, да, вот в таком виде вот создаются вопросы. То есть вам, для примера, можно посмотреть, как создать вопросы, чтобы потом их импортировать. Вот такие четыре вкладки. Полная статистика в Excel. Так, есть. Ну, так, вот, Лукьянец снова спрашивает, в вопросах открытого типа, вот текст, возможен только один правильный ответ или закладывается несколько правильных. В примере, чем командовал Жуков, можно ответить полком, просто полк, командовал полком, так, командир да. полка. То есть такие разные варианты, в принципе, ученик как бы формально дает правильный ответ. А вот с точки зрения системы опроса... опросов... Как мы можем Сейчас. ответить? Ну, в принципе, пока Сергей Борисович разбирается с компьютером, хотелось бы сказать, что в вопросах, как вы отметили, открытого типа вот текста не всегда, наверное, лучше стоит указывать какой-то конкретный правильный ответ, если формат ответа как-то не указан. Я бы, например, вот, не стал бы ставить галочку «правильный ответ именно такой», а именно такие открытые ответы рассматривал бы уже индивидуально. Давайте передаю слово Сергею Борисовичу. А, ну вот она, настройка вопроса «текст». Вот тип «выбираем текст», «вопрос», «правильный ответ» можно указать. Правильный ответ именно в том виде, в каком именно является правильным тут маршал, ну вот, да? Как вот как раз таки формулировка вопрос, да. как звучит, можно же ответить и полком командовал, э, ну, в его потенении ну, да, вот находился сказали. полк, можно так понимать такой ответ, командовал полком, такой ну, вот да. командир полка, тоже Ну, там. В данном случае закончился и был командиром полка. Ну ладно, да? Во-первых, можно поставить, если учет регистра, это вы хотите учить эту галочку. Ну а здесь, да, варианты можно убрать, назначить правильный ответ. И все. Тогда да? система не будет считать его правильным или неправильным. Это будет на усмотрение учителя. То есть, если по... да. индивидуально смотреть, тогда учитель будет -то... сам смотреть, что тут было правильным, а что неправильным. Так. Дальше. Ну, вопрос такой озвучен. Какая система опроса эффективнее для учителя начальных классов? сможем ответить на такой вопрос. Наверное, ну, мы сегодня говорим о конкретной системе опроса и отвечать... Можно на сайт. Да. В принципе, обсуждение вопроса о том, какая система эффективнее, мы можем просто открыть дискуссию на нашем форуме и обсудить этот вопрос именно там. Но в принципе, конечно... Но мы можем порекомендовать да. Но, специальную отнош... систему опроса для начальных классов. Вот она называется Prometheon ActiveBot. Я думаю, у нас в дальнейшем будет еще да, кабина, про потому что опроса, и поэтому... Она для детских садов и начальных классов, где дети еще не умеют, может быть, даже и читать, поэтому кнопки сделают цветными. Так, дальше такой вопрос. У нас вот, когда, ну, На этот вопрос я непосредственно в чате ответил. Ивашкова Татьяна спрашивает, красный крестик это неправильный ответ? Да, это неправильный а, покажите, ответ. Покажите, пожалуйста, нашим коллегам, чтобы все поняли, о чем именно идет речь. Вот когда мы получали ответы, вот. то в каком месте, и какой когда момент, получаем в каком ответы, крест. вот здесь на линейке красный крестик. Значит, ученик ответил неправильно. Причем, если поставить свойство, что разрешить им повторную попытку, то он возвращается автоматически к этому вопросу и пробует еще раз ответить. Например, если тест может подразумевать какие-то учебные элементы, то есть не только контроль, но и учеба.